Добрый день! О каждом предмете есть очень много мифов. Сегодня мы рассмотрим такие мифы о матрасах. Первым мифом является пожизненная гарантия. Дело в том, что это всего лишь маркетинговый ход. Каждый из материалов, который используется в качестве составляющих матраса, проходит специальную обработку и создан с таким условием, что прослужит гораздо больше, чем сам срок эксплуатации матраса. Поэтому многие производители просто завышают срок гарантии, делают таким образом. Привлечение покупателя. Но специалисты рекомендуют менять матрас в течение 70 лет. Это связано с тем, что в этом промежутке меняются наши параметры. Это вес, это объемы, возможно, рост. Поэтому матрас следует подбирать в таком периоде, исходя из ваших предпочтений. Меняются и вкусы, что-то пожестче, что-то помягче. Второй миф это матрас без пружин, не матрас. Это не так. Дело в том, что современные материалы позволяют использовать их как полноценную замену пружинам. Особенно следует обратить внимание на материал пенусов экопамяты. Это очень ортопедический материал, который используется в самых разных матрасах, в том числе и с пружинами. Есть противоположный миф о том, что пружинный матрас не работает. Пружины не оказывают нужного воздействия либо, наоборот, оказывает более сильное воздействие на тело. Это тоже миф. Дело в том, что по законам физики на каждое действие есть равное противодействие. Матрас давит на вас с ровно тем же усилием, с каким ваше тело давит на матрас. Бывают ситуации, когда матрас неверно подобран под вес отдыхающего на нем человека. Исходя из этого, прожжины тоже могут работать неверно. Жесткий матрас – это самый лучший матрас. Это неверно. Самый лучший для вас матрас – это тот матрас, на котором вам будет удобно. Есть несколько критериев, по которым подбирается матрас. Это ваш вес, это ваш рост, это необходимые пожелания. Если у вас нет каких-то медицинских показаний, вы обратите внимание на средний матрас по жесткости. Производители выделяют 5 линеек жесткости. Это мягкий, средний мягкий, средний, средний жесткий и жесткий матрас. Исходя из этого, вы можете выбрать наиболее удобный для вас матрас по жесткости. Натуральный материал, используемый в матрасах, не служит так долго, как их синтетические аналоги. Это неверно. Дело в том, что, как говорили ранее, каждый материал проходит существенную обработку. Исходя из этого, если вес отдыхающего человека подобран правильно под матрас, такой материал прослужит вам очень-очень долго. Более того материалы гипоаллергены потому что при обработке учитывается этот факт и материал обработан специальным способом